Доброго дня, дорогие друзья, дорогие зрители! С вами на связи был Максеев. Сегодня 9 сентября, примерно 9 часов утра по Москве. И на своих экранах вы видите очень такие вкусные, лакомые цифры, которые были заработаны мной в одном из интернет-проектов всего лишь за 75 дней. Давайте посмотрим, сколько было заработано. 1 302 782 рубля плюс 54 850 пятьдесят. Если все эти цифры сложить, все эти суммы сложить, получится примерно 1 миллион 357 тысяч рублей заработано за 75 дней. То есть, грубо говоря, за 2,5 месяца. Если посчитаете, то мой средний заработок составит примерно 15-20 тысяч рублей в день. Что, в принципе, немало. И уже сегодня вы можете узнать, что это за проект, на котором я заработал. За два с половиной месяца почти 1 миллион 400 тысяч рублей. Это раз. Во-вторых, что немаловажно, вы можете узнать, как именно, откуда именно я привлекал трафик, чтобы зарабатывать такие деньги. Причем привлекал трафик либо бесплатно, либо с небольшими вложениями. И на старте в рекламу вложил всего лишь пару тысяч рублей. Итак, обратимся с вами к главному. Итак, дорогие друзья, в чем же главное, в чем главная фишка, главный секрет? Это даже не секрет, это простая истина. И звучит она так. Если вы умеете привлекать качественный трафик на актуальный нужный офер, то вы всегда будете при деньгах. И в данном видеокурсе, который вы сможете получить уже сегодня по кнопочке под данным видео, я вам покажу, какие сервисы, какие сайты для генерации трафика, для привлечения посетителей на сайты, я использовал, чтобы всего лишь за 75 дней заработать 1 миллион 357 тысяч рублей. В данном случае я не использовал партнерскую программу, это не сетевой MLM проект, это не пирамида, не хайп, не казино, это не инвестиционный проект, это нечто большее и интереснее. Всего лишь 4 сайта, всего лишь 4 сервиса и порядка 7 вариантов рекламы, о которых я буду говорить которые я буду показывать и которые будут приводить вам клиентов, будут приводить вам партнеров, если вы работаете, опять же, с качественными, нужными, интересными партнерскими программами, сетевыми проектами, либо своими собственными курсами, тренингами, мастер-классами, коучингами в теме интернет-заработка. В данном видеокурсе вы увидите все форматы, как они работают, как их настроить и главное, подчеркиваю, самое главное – вы увидите именно мои варианты рекламы под дофер, с которым я работаю. И на котором я как раз заработал за эти 75 дней порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей. Кроме этого, вы увидите два варианта моих воронок продаж. Очень простые, очень эффективные воронки продаж, которые принесли мне в 25 раз больше прибыли, чем я вложил в их настройку и создание изначально. В итоге, дорогие друзья, вы легко сможете использовать мои примеры запуска трафика и все показанные мной сервисы, сайты уже под свои оферы, Партнерские программы, сетевые проекты, какие-то свои уже курсы и начать зарабатывать с их помощью уже сегодня. Для вас в данный момент действует 60% скидка и цена 490 рублей, но только в течение следующих двух часов. Возникает резонный вопрос. Булат, почему ты, зарабатывая в день по 15-20 тысяч рублей, отдаешь этот курс за сущие копейки? Отвечаю. Во-первых, чтобы зарабатывать больше. Любой курс для любого киберсанта, интернет-предпринимателя, интернет-маркетолога, веб-мастера это всегда дополнительный доход. А дополнительный доход лишним не бывает. Во-вторых, я отдаю вам не все уроки. Я даю вам лишь выжимку. Я даю вам самый сок. Некую такую обзорную экскурсию. Но обзорную экскурсию детальную, пошаговую, подробную, чтобы вы могли изучить и применить их максимально быстро. Если вы захотите купить в дальнейшем все уроки по трафику, которые я записал по данному проекту, они, конечно, стоят гораздо больше. Они стоят в 10 раз больше, чем вот эти уроки. И в-третьих, многие из тех, кто получит эти уроки, станут моими партнерами партнерами которые умеют работать с трафиком и согласитесь покупать трафик у своих партнеров намного прибыльнее намного легче чем у незнакомых и непроверенных мной людей уверен вы со мной согласны итак дорогой друг время принять решение у вас всего лишь два часа и на самом деле очень смешная цена всего лишь 490 рублей Кликайте по кнопке ниже прямо сейчас и успейте забрать видеоинструкции по самой вкусной, самой низкой цене. Спасибо за внимание. С вами был Блад Максеев. Жду вас в курсе. Жду вас в видеоуроках. До встречи и действуйте. Пока.